Как делишки, ребятишки с вами я с Чармидой, да и сегодня у нас э, let's Play, вот, по Майнкрафту, да, и я засполнялся около пшеничной вот этого домика, обзор домика, так, пустоватенько, я поразолю только здоровых питомцев, я это произвела, э. что это такое, теневая монета. Ну я не думаю, что это поручить, если я разберу твой домик, ты все равно никому не нужен, да. А вот э, еду можно будет скрафтить. И скрафтить. Вот это, конечно, и вышка. Много тут всяких домиков. Э, я могу, в принципе, сейчас скрафтить э, вот эту мотыгуем чтобы быстрее сломать домик и у меня здесь установлен модно там кран, я буду его изучать умнеть буду вот и еще у меня здесь стоит насколько я помню модно трекапитейтер который сразу ломает. вот да только надо нашли вот и сейчас я сломаю. Ну вроде как быстрее. Ну короче, я думаю, сейчас вот это я три блока сломаю. Раз, два, три, все. И заберу верстак, потому что он потом понадобится. Сейчас я быстренько... Вот сейчас я пойду, я думаю, в этот... Не, все-таки вот сюда я пойду изначально, потому что там, э, возможно, будет монстры, не знаю. А тут я не вижу монстров. Орки, привет. Или как там, циклопы? Так, но насколько я помню, если я на них не нападу, они на меня тоже. А наверх добраться просто так не получится. Жалко. Значит, идем на тот завод. Вот. Кстати, можно сейчас по дороге Фу. цветочки собирать. Они полезные могут быть потом. Вот. И насколько я понял, я еще восстановился до Батани. Потому что сколько, я знаю, если мы тут посмотрим. Да, вот эта кирка крутая, там прикольные кирки всякие. Правильно, правильно. Вот. И все. Блин, а тут а... все заперто. Да, жалко. Значит, что мы, значит, сделаем? Обойдем, может, тут что-то еще есть. Вот. Можем полианом наверх залезть. Это самое прикольное, что я сейчас придумал. В стекло разбить. Ну, похоже, тут нет никакого прохода больше. Жалко. Вот сюда. Могу? Нет, не могу. Запретнуть. Вот сюда могу, да? Да. Сейчас мы посмотрим, что тут. Опа! Ничего себе-таки сюда же можем вот так вот залить. Оба! Вот и сундук. Так, это мы все заберем, чтобы не мешалось. Сундуку яблочки. Это А, даже можно сундук забрать. Вот. Так, э -э -оп. Как я и думал, зомби. Так, чешуницы. да, блин, хотел сломать, называется. Так, ломаем-ка побыстрей. Да, ну, ну, так, что че... сейчас повело меня, я не хочу. Сюда нельзя залез. Нет, знаете, я сюда могу чуть потом вернуться, обследовать лучше, потому что мне... Ну хотя. А! Меня -а -а -а -а -а -а избивает. Вот. могу в сундук залезть, посмотреть, что тут. Т... Отойдите все! Не трогайте! Я хочу жить! Зря я сюда залез. Так. Э -э... могу ли я. Могу, я. И что тут у нас? Ну, я не думаю, что там что-то интересное. Вот можно будет спуститься на этаж ниже. Вот. Но... Я думаю, что я сейчас просто выйду и потом когда-то зайду. Ай! Меня запугал срогнать! Блин. Ну, сейчас я заберу вещи. Вот. И попробую опять посеться туда посмотреть. Блин, я вор какой-то. Так, оп-оп-оп-оп. Опа. Так-так-так-так-так-так-так. Не избивайте меня! Так, ну еле-еле выбрался. А, есть где-то тут выходить? Нет. Только Все, выбрался. Так, я что-то не разобьюсь? Нет. Сюда мы пойдем потом когда-то. Но тут даже какая-то местность хорошая. Для домика около спавна. Вот. Может тут где-то построить он. Ну, я думаю, что я все таки так и сделаю. Ну, хотя, если у меня тут скачанный мод на Таункрафт, мне надо бы найти дерево магическое и там основаться. Мне кажется, так будет лучше. Вот. Ну, а искать я его, мне кажется, буду долго. И поэтому все таки я здесь наверное, построю, да. Ну не прям здесь, а чуть подальше, на поле. У меня одна хп сейчас умру. Так. Ну где-то могу, в принципе, вот здесь. Идеальненько. А для этого мне надо быть дерево. Ну давайте вот это огромное добудем. Вот сломал топорик и теперь ух ты так и теперь и теперь что теперь я скрафчу еще один топор вот и поскольку я скрафчу топор а может мне киркус край сейчас за камнем пойти ну давайте я все-таки так сделаю. Все равно сейчас э, монстры, да, будут. Не надо мне бы хотя под землю спрятаться. Вот. Так. Ух ты, мне кажется, или там, да, тоже какой-то данж. Мы сейчас спустимся... Эй, вот так вот земли закроем. А нету у меня... Короче, я вот думаю, можно будет прокопать и это все ускорить. Вот. Поэтому, начнем значит... а, нам только... Так, у меня сломалась кирка. Сейчас поэтому. Посмотрим деньги ночь сейчас. Потом что-то в шахте. Ночь. Ну Но я не вижу тут таких мобов, кроме вот зомби. И печку. Я вспомнил. Майнкрафт выживание давно не играл. Вот. Делал или симулятор, -то проходил, или выживание, вот, ой, или на креативе был, так, э, мы сюда записнем вот это и одно вот это, и теперь вот так вот будет, можно будет посадить семена, давайте-ка сейчас посажу, так оп оп оп оп Сейчас почти все сделал. думаю, столько хватит. Врат, раз, раз, раз, раз, раз, И все готово. Ну, не сильно, но все же нормально все. Так. Опять этот агрессивный. А нет. Но все-таки я хочу уметь сделать. Вот. И поэтому сейчас быстренько, если я успею, я, я успел. Вот. Еще скелет, ну ё-моё. Так, я надеюсь, ты будешь... давайте вот так вот, вот так вот, вот так вот. Так, все, убил его. У меня пару сердечек осталось. Так, тендок могу поставить. Э, скрафтить хлеб. Вот. И... Что теперь? Ведь я не знаю, это мне садить или не садить. Ну, короче, будет у меня в сундуку лежать. вот Какие-то мистические цветочки там. Вот. Я сейчас хочу еще скрафтить файкл. Э, и сейчас зайду вот сюда и делаю вот так вот я видел вот теперь я могу видеть о так я оказываюсь еще железо пропустил Там... а оно тут не надевается вот так вот только ладно теперь я могу добыть железо а тогда я его пропустил потому что ничего не видно но с факелом все видно и я еще копаю к пещере. И сейчас это через, я не знаю, 10 о железа. 20 блоков я прокопаю. Ну, только за счет я тоже добуду. И надо будет посмотреть после этого. Вам прикольненько. Янтарь. Так, короче. Мы сейчас через сколько? Вот ну, 20 блоков, да. Где-то прокопаемся по пещере. И что-то тут я забыл. Вот Вспоминаем. Андезит или что то Да, это вроде андезит. Да, я угадал. Диорит, андезит, там еще какой-то. Вот. Уголь немножко добуду. И... я сейчас прокопаюсь к пещере. Five later. Ну, походу, я от него отдаляюсь. А, нет, приближаюсь. Или я приближаюсь к другой? Да, такие. и есть, я приближаюсь к другой. Ну, ничего. Так, сейчас мне надо выбраться. Вот. Так вот, я уже выбираюсь, и тут у нас выход. И я могу поставить железо на переплавку. Я могу покушать. И я могу даже попробовать сходить туда. Но мне кажется, меня убьют все-таки. И что можно сделать? Я хотел сделать две кирки, чтобы если у меня поломалось. А, подождите-ка, у меня железо переплавляется. Сейчас сделаю. Железную и каменную кирку. Вот. Раз. Какая-то пластинка была. Ну ладно. И два. Все, теперь у меня есть вот такие кирочки. А что там у нас по вот этому огородику? Ну, не вырос, но немножко даже вырос. Так. И я сейчас могу к данжу вот этому пойти. Потому что мне интересно, что там. Вот. У меня такой красивый медь. Вот все горят. Радость-то какая. Так. Так, паука я убью, пожалуй. Потому что с них падают вещи, которые, как знаю, можно будет потом изучать в том крафте, но это не точно. Правильно, паук? Ну, no, хотя, насколько могу зайти сейчас в достижение, найти здесь крафт нет? Жалко. А что у нас тут по Ботании? Подкройте лексикон Ботании, пацаны. Извините, короче, непонятненько. Да. Испытание Ботании, приключения. Роза плентерс. Короче, непонятно ничего. Вот. Правильно, паучок. Так, меня уже почти убили. И мне интересно, где эта руда используется. Эм... Так, секунду. Вот с не можно скрафтить блок, блок и hdefighter какой-то. И еще. Матрицу какую-то. Короче, ничего не понятно. Вот, что нам понятно. Э, здесь только обломки, либо сундуки. А вот этих сундук. Короче, так будет мне проще сломать. Так, и... Ух ты, броня дала. И сейчас я поднимусь наверх. И тут нету сундука. Ну как так-то? Так зачем второй этаж? из сундука? Можно даже сейчас попробовать убить циклоп. У него много хопов, вряд ли получится. Вот. Ну тогда... О! Соберу сейчас тростники и посажу, потому что я знаю, что надо будет очень много бумаг. И сейчас я кое-что хочу пересмотреть. А у меня там, там краталмы, Точно? Да, установлен. Ну тогда странно, почему нет достижения. Там крапеты. Или где его запускаем. Ну, вроде как его тут нет. Или может это надо... Точно! Сейчас, я сейчас сойду в настройки управления и посмотрю. Может на какую-то клавишу открывается. Вот. Короче, ничего интересного я не нашел. Могу еще попробовать сюда нажать. Э -э -э. Ну да, ничего интересного тут я не найду. Так, прикольно это. Но мне надо пойти опять в шахту и накопать много руд. Вот, потому что или уже дом построить. Ну я думаю, мы накопаем очень много руд в этой серии вот хотя у нас вроде как не очень много времени осталось э -э, к концу видео но все же может сейчас найду пещеру если я буду копать где-то вот так я должен найти пещеру правильно ай ну нашел как я и думала на снизу вот, только я сделаю проходик, чтобы я мог подниматься. Ой, блин, залагала. Так. Вс, теперь я могу спускаться и подниматься. Так, я, пожалуй, здесь поставлю факел. И вот здесь я железо нашел. И сейчас я его добуду. Ну и я добыл... Это все, Да. Четыре железа. Ну, немного. Особенно, когда я обычно... Офигеть, это же... Да, подождите-ка, это... руда же э, Лучше алмазов. Насколько я знаю. А я много чего, походу, знаю. В этой серии. Вот. Эм... И вот это я по случайности увидела, я просто так. Кварт, ничего себе. Это кристаллы для таумкрафта. Когда вы держите кристалл в руках, ваши пальцы, начинает странно покалаться. Что это значит? Может вам стоит немного отдохнуть? Ну, отдохнуть, это, конечно, прикольно, но мне надо кровать, а для этого надо шерсть. А для шерсти надо вот этим опции и поэтому я думаю наша цель будет найти овечек пока что вот сейчас я добуду вот это железо еще немножко похожу я не думаю что тут пещера огромная а, х... а хотя нет она огромная и поэтому я вернусь сейчас назад ух ты тут много деревьев вырастало. Так, ну сейчас, я думаю, могу сейчас построить красивенький домик. Вот. Вот где-то здесь, да. Я вот так вот сейчас встану. Но ну вот, вот, около вот этого вот так вот буду смотреть. И сейчас появится домик. Я почти дострою. мне осталось дверку построить, и в следующей серии я окна сделаю. Вот, а смотрите, что я увидел, я этим способом чуть не подпалил себе дом. Хе. Делаем вот так вот. Опа, и смотрите, 3, 2, 1, 0. Ну, не понял. Если мы отвернемся. Опа! Загорелось. Типа, факел горит. Вот, прикол. И поэтому мне осталось скрафтить только дверку на котором мне хватает дерева и сейчас мы ее поставим ух ты и сколько тут всего ну а на этом я с вами прощаюсь всем пока пока